Карты вскрыты. Ваван и Лексус посетили Казанский федеральный университет. Море волнуется раз, море волнуется два. Выставка в музее имени Лобачевского. Боремся с молочницей вместе с Казанским федеральным университетом. Всем привет! В эфире Универ а в студии Карина Саяхова. В Московском государственном университете имени Ломоносова состоялся круглый стол на тему неправительственной организации, и превентивная дипломатия. Нераскрытый потенциал ташкентского договора». В его работе приняли участие представители Казанского федерального университета. По итогу обсуждения были приняты следующие рекомендации. Разработать и представить концептуальные основы общего информационно-культурного пространства по тематике организации договора о коллективной безопасности и приступить к реализации программы», Создание школы превентивно-общественной дипломатии «Миросозидание» на базе факультета глобальных процессов МГУ имени Ломоносова. Самые популярные российские интеллектуальные пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров широко известны как Вован и Лексус посетили Казанский федеральный университет. О подробностях встречи далее в сюжете.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 Средиземноморье – это поистине уникальное географическое и историческое пространство. О том, как оно покорило людские сердца, узнаете в сюжете Алины Красильниковой. В музее имени Лобачевского Казанского Федерального Университета открылась экспозиция «По морю Средиземному», подготовленная сотрудниками музеев вуза и научной библиотеки имени Лобачевского Казанского Федерального Университета. Задача этой выставки, с одной стороны, показать уровень развития фототехники конца 19 начала 20 века. С другой стороны, ознакомить посетителей с большим путем развития Средиземноморья. Это э, поистине уникальное географическое и историческое пространство, которое стало колыбель многих известных человечеству цивилизаций. здесь проживают люди относящие себя к ключевым ведущим мировым религиям христианство мусульманство иудаизм и конечно те кто оказывался в средиземноморье это были путешественники это были паломники это были ученые на выставке представлены путь тех ученых, которые отправились в Средиземноморье с научной целью. На выставке можно увидеть более 20 фотоснимков известных зарубежных фотографов с подробным описанием изображенных достопримечательностей. Причем на выставке предоставлены не только копии фотографий из альбомов конца 19-го – начала 20 века, хранящихся в фондах научной библиотеки имени Лобачевского, но и подлинные альбомы и фотографии. Фотографии, которые здесь представлены, они из тех самых сувенирных альбомов, которые продавались в Европе, то есть вы не могли их купить ни в Москве, ни в Петербурге, вы могли только выехать за границу эти альбомы купить, привезти их сюда, в Россию, и вот таким образом они оказались в нашей с вами научной библиотеке, эти альбомы. То есть это те альбомы, которые когда-то профессора университета, может быть, горожане Казани привезли из этих заграничных путешествий. Наряду с фотографиями экспозиция содержит множество интересных находок, привезенных учеными из экспедиции, керамические предметы, плоды растений, чучело животных, книги и многое другое. Кроме того, выставка знакомит с атрибутами путешественников того времени. Здесь можно увидеть заграничный паспорт конца 19 века, чемодан, компас, различные карты и путеводители. Специально для посетителей сотрудники и сделали альбом. Он точь-в-точь -точь повторяет один из подлинных альбомов, которым можно полистать, потрогать фотографии, что в других музеях делать не рекомендуется. Посетить выставку в музее имени Лобачевского можно до 16 сентября. С понедельника по субботу с 9 утра до 6 вечера. По адресу улицы Кремлевская, 18, корпус 6. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз. Ученые Казанского федерального университета вместе с российскими и зарубежными коллегами нашли путь эффективной борьбы с кандидозом. Все подробности узнавала наш корреспондент.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 За Азии в Европу вплавь за час 10 минут. Интервью с участником межконтинентального заплыва через пролив Босфор заставит начинающих пловцов поверить в свои силы. Какую дистанцию преодолел сотрудник Казанского университета? Живописные берега Босфора привлекают в Стамбул туристов, в том числе и спортивных. Лишь раз в году пролив полностью перекрывают для судоходства на два часа, чтобы провести межконтинентальный заплыв длиной в 6,5 километров. Я хорошо готовился не только физически, но и теоретически. Я смотрел различные видео на ютубе бывших плацов, кто хорошо преодолел эту дистанцию, смотрел карту течения, все изучал. Все боялись, а вдруг вот я прыгну, а мне кто-то уже там сзади прыгнет и на хребет прям. Но в итоге такого не было. Попасть из Азии в Европу вплавь можно в среднем за полтора часа, но победители укладываются в 45 минут. Опытный участник после старта ищет короткий путь к середине пролива, где его подхватят течение. Около 50 процентов пловцов, не справившись, сходит с дистанцией. Преодолеть непростой маршрут удалось сотруднику Казанского университета Дмитрию Егорову, около года занимавшегося плаванием в оздоровительных целях и в июне впервые вышедшему на открытую воду Казанки. Мой результат час 08 при лимите времени два часа. То есть это конечно же не топ уровень, но я думаю для первого раза, учитывая, что это был по сути второй старт моей жизни на таких соревнованиях, то достаточно достойно. Я считаю, если сравнивать с прошлым годом со знакомыми, я, в принципе, даже проплыл лучше, чем они. Это не то же самое, что в бассейне, но сейчас, знаете, просто был, была такая волна эмоций, что, наверное, она просто съела все, все вот эти какие-то физические недомогания, физические испытания. Просто даже не могу вспомнить, чтобы я испытывал какую-то физическую боль после заплыва или усталость. Просто эмоции все перекрыли и дали мне дополнительную энергию. Говорят, попробовать свои силы на Босфоре может пловец, способный преодолеть 2-3 километра за одну тренировку, получивший рекомендации тренера и врачей. Дмитрий, получивший диплом участника, доказал своим примером. Главное – регулярные тренировки и боевой настрой. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!